Итак, дорогие друзья, ножевой раунд по ножовщина All Your Dreams пока что находится в обороне и пенсионеры в атаке. После ножевого раунда вполне возможно все это дело поменяется, но пока как есть. Сейчас ребята будут резаться за сторону, насколько я понимаю, и матч пройдет на карте Dust2. Ну а вообще в мапуле данного турнира находятся три карты. Это Dust2, Inferno и Tuscan. То есть других карт в рамках группового этапа Разыгрываться, в принципе, не будет Ну, Ножи достаточно уверенно выигрывает э, Дефен Гидромин Для своей команды Но вот его тиммейты что-то немножечко ему не стали подыгрывать В общем-то он успел сделать три минуса И три игрока обороны погибли, не убив ни одного вообще Красная икра Затащит ли? Или все-таки МК с 20 хп? В общем, здесь э, каждый, кто получит удар ну, проиграет, да, винить его, естественно, в поражении в ножевом раунде нет никакого смысла Но надо понимать, что, увы, увы и ах, для команды All Your Dreams Поражение в ножевом раунде означает, естественно, потерю возможности выбрать сторону Матч начнется через 30 секунд, ну и голосование за выбор команды начато МК, кстати, выигрывает Про, приветствую И, ребята, да, я, буду ну, здесь сегодня чатик двигается достаточно активно Сегодня на трансляции весьма много людей пришло И поэтому я не все сообщения успеваю читать Если кто-то вдруг пришел э, И я ему не ответил Ребятушки, простите, не, не успеваю просто все, прям все, все, все сделать Итак, дамы и господа Это, в общем-то, стей э, Команды остаются на своих сторонах И давайте быстренько по составам Команду «Все твои мечты» представляют 21 мод То есть э, дерзкая Сильвер, Гидрамин, киссон и красная икра Ну а команду пенсионеры, и разумеется Ейфория, The Best, МК, Рекоил и Сумасшедший и энтрифраг уже сделан команды пенсионеров. Какая отличная хаешечка от Кессона. И прием не менее отличный. Но ну, два минуса все-таки успевает сделать. Сумасшедший застрелил Дефин Гидрамина. И ситуация с крупным достаточно перевесом уходит в сторону э, команды Пенсионеры. Ребят, между прочим, остается трое. Плюс поставленная бомба. Но дерзкая забирает в спину эйфории. Ой-ой-ой, еще попадание в голову. И минус МК. Сумасшедший остается последний. Та и не залетает у сумасшедшего, какая прям досаднейшая ситуация. Здесь уже стягивается Дерзкая и мало... Молодая, хотел, прошу прощения. Конечно, не Молодая, а Красная икра. Подтягивается на выручку, но Дерзкая справляется в соло, делая три минуса. Я вот, кстати, не знаю, но учитывая, что это все-таки Дерзкая, вероятнее всего, это не молодой человек. если это девушка, то это вдвойне круто. Но, собственно, первый матч-поинт в этой встрече забирают себе коллектив. Именуемый именуемый себя. А, все твои мечты, ну и в общем-то с почином, ребята, у ребят начало получилось весьма хорошим. Пенсионеры вновь в очередном раунде пытаются пройти через а, шорт. Здесь снова у нас находится Кисон и Кисон. Запускает спрейдаун, снова делает два минуса Хаешка от Сильвера лишает жизни Зебеста и сумасшедший вновь на, Находясь на длине Делает минус по Сильверу э, И снова ситуация 3 в 1 И снова с перевесом для All Your Dreams, но здесь опять же не стоит забывать Что экономический раунд Это экономический А вот кстати вот э, мнения в чате-то как бы Поделились, да, вот Дмитрий пишет Что это пацан э, Анастасия пишет, что это не девушка, а Клинк написал Что это девушка, кому мне верить? Это степашка, Странно А, мо мод <laughs> Простите, дамы и господа В общем, ладно, короче Никнейм, когда, как бы, зачем мужчина ставит никнейм С женским окончанием, как бы Все норм? Нет? Голова не уехала никуда? Нет? Это трап <laughs> Его зовут Виталик Короче, все, я понял В общем, здесь, короче, пошла какая-то вакханалия Был... И будет оставаться дерзкой и относиться... Простите, пожалуйста, товарищ. Буду к вам как к женщине, раз уж вы подписали такой себе никнейм. Не обесудьте. В общем, в общем. 2-0 и с девайсами перевес, но без двух. Без двух. Два девайса, к сожалению, отсутствуют у Рикойла и у Сумасшедшего. Но они умудряются накидывать гранаты под выход на точку Б. И здесь дерзкая даблкилл на приеме помогает э, Дефингидромин. Ну, который, кстати, делает один минус, и Сильвер разменивается с Эйфорией. В общем, дабл-килл от Сильвера. И 3-0. Простецкий, я бы даже сказал, наверное, легчайший раунд для коллектива All Your Dreams. Беспроблемный прием вообще с потерей всего-навсего одного игрока. По-моему... По-моему, вполне себе. Что ж, снова вылетает флешка под точку Б, ответная флешка, дабы не было никаких антиаркадных действий, Сильвер, отличная позиция, два минуса, третий минус от Сильвера, четвертый минус от Сильвера, дамы и господа, ну и красная икра не позволяет сделать эйс своему товарищу по команде, только лишь четырьмя минусами вынужден ограничиться Сильвер, так как пятого съедает Красная икра, ранее упомянутой мной 4-0 Начало, по-моему, очень крутое быстрые действия у команды достаточно достаточно быстрые действия у команды пенсионеры которые периодически при этом еще и стопятся благодаря тому что их раскидывают флешками игроки обороны если бы не было каких-либо этих самых слеповых гранат то мне кажется что пенсионеры вообще практически ничего не ждали и прямо на ноге просто куда-либо выходили открывались и пытались выигрывать раунд кстати энтри фраг в очередном раунде задерзкой это минус на меду а при этом точка Б, в общем-то, также под контролем, ну и недочек рекламы приводит к тому, что все звено атаки, выходящее на лонг, ну, банально проваливается и погибает. The Best 81 хп, ждет, что кто-нибудь к нему с зигзага все-таки придет, и он кого-нибудь этого заберет. А Пришел, на удивление, не с зигзага, но с меда. Это был Сильвер, его забирает The Best. 17 хп остается у игрока атаки и 4 соперника. Вероятнее всего, это принесет... Поражение в раунде, ну, такое соотношение лайфбара к количеству игроков во вражеской команде, ну, я очень сильно сомневаюсь, что может хоть как-то вообще быть играбельно со стороны. И пока что у нас 5-0, мои слова подтверждаются минусом, кстати, по-моему, от дерзкой. А можно ВХ включить? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Ну, собственно, собственно, да. Почему нет? Потому что начиная с Windows 10, самый банальный, до потопытный ВХ, который я всегда использовал в своих трансляциях, больше не работает. И, в общем-то, какой-то мудреный волхак скачивать и ставить его вообще смысла никакого не вижу. Даблкил от Кессонна. Вот это выход. А третий минус снова не удается сделать. Вот Кессон постоянно два минуса на шарте. И все, и отъезжает на третий, ну никак не хватает, ну прям категорическое невезение. Минус по рекойлу от красной икры, и выпадает бомба, теперь, естественно, за ней еще нужно будет сходить, но МК, кстати, дает ответный минус за погибшего товарища по команде, а следом дает еще и разменный минус по дерзкой, но в этот раз последнюю точку в раунде ставит Сильвер. Как бы вот это не выглядело, вот так оно вот и есть. Читы это плохо, ну я согласен, да, разумеется. Читов э, никогда не использовал и никому не рекомендую, но с точки зрения... Ух ты, ух ты. Донатить прилетает у нас от некого неизвестного, не стал человек подписываться. Или подписался наоборот, ну в общем, анон. 4, ду... 4 евро даже. Большое спасибо за донат. сообщение человечек указал привет Мариночке. Мариночка, ты лучшая. Вот так. И смайлик с сердечком. Что ж, большое спасибо вам, Анон, за 4 еврика. Давайте смотреть дальше за матчем. Немножечко отвлеклись, простите меня. Пожалуйста. Здорово, Саня, сколько награждения за победителя команды? Пока еще ничего вообще не знаю, касаемо, есть ли какой-то призовой фонд, и кто-то что-то будет ли здесь выигрывать. Знаю только, что Сильвер вообще как бы разошелся, да? Разош... Ох ты! Ну вы видели это, да? Вы видели. То есть человек мало того, что просто сначала через двери перестрелял половину вражеской команды, так еще и без остановки просто забежал в эти самые двери и навесил с дегла... Пульку своему оппоненту 7-0, жестко, прям как-то уж Очень совсем А это какой турнир и с какой страны играют Ну, я думаю, здесь ребята играют Из стран бывшего СНГ, да, наверное Россия, Украина, Беларусь, как обычно Поэтому тут надо Посмотреть Посмотреть и поспрашивать в чатике Я думаю, кто-нибудь данной информацией обладает The best. Entry фраг на точке Б. и, блин, только хотел сказать, что в целом получилось все неплохо. Удалось занять позиции под выход и можно даже попробовать поставить бомбу, но в очередной раз нет. В очередной раз не удается ничего, к сожалению, хорошего и вменяемого провернуть. В данном раунде пенсионерам счет 8-0. Не хочется отправлять пенсионеров на пенсию раньше времени, конечно, но это будет действительно очень непросто. Ну, непросто я имею в виду, конечно, отыграть подобный раунд, потому что, ну, слишком железобетонно выглядит команда All Your Dreams, при всем уважении, конечно же, к пенсионерам, ну, вообще ко всем, кто сейчас находится на этом сервере. Ситуация-то, конечно, сложная и на самом деле даже не совсем-то уж и однозначная Красная икра С потерей половина лайфбара забирает The И начинается вместе с этим же выход на точку Б, Которую, разумеется, сейчас должен как бы оформить Сильвер Но только один минус от Сильвера, как-то даже прям парадоксально Обычно Сильвер нарезает куда больше соперников Но хотя бы одного забрал, уже вроде бы как не без минуса отдался Минус от Кисона. Ну, мы с вами помним, да, что Кисон больше двух минусов не делает. Кстати, в предыдущем раунде он тоже сделал два минуса и его убили. И вот такая вот э, беда произошла. Оп, наконец-то Кисон сделал три минуса в этом раунде. Все. Кисон победитель. 9-0, дамы и господа. Так, передай огромный привет. Нео, Нео, огромный тебе привет. Вот, из чатика прилетела а, просьба пере Передать приветик а, Привет, борода, где снежок? Мне так зашла та игра, в которую ты играл Много снежка, топ-стрима, удачного вечера Сафонечка, приветствую, спасибо большое Игра про снежок будет в... Когда? В понедельник Таб можно будет, да, с табом я вас ознакомлю, давайте со следующего раунда, потому что сейчас начинается выход на точку, а этот выход очень важен для пенсионеров, единственная возможность зацепиться, но не... Ой, какой же кошмар, что происходит, куча-куча минусов и в результате Гидрамин остается последним, 100 хп в его распоряжении, забирает первого и не хватает того, чтобы забрать второго. 11 хп остается у сумасшедшего, и наконец-то пенсионеры таки берут первый матч-поинт в этой встрече. Бог ты мой, что сейчас произошло на длине? Кто ошибся больше, даже не рискую предполагать, дамы и господа. Но вот вам, кстати, тап, кто просил. Фрак-лидером команды пенсионеры является на данный момент The Best со счетом 5 на 9. И 12 на 6 Silver у Команды All Your Dreams, и, кстати, Дефин Гидрамин вооружает со снайперской винтовкой и сразу с грибов взбревает оппонента Тут вот как бы проход в зигзаг получается немножко грязноватым Сильвер перед смертью забирает рекойла, и фраг-лидер команды Пенсионеры дает ответный минус МК, минус красная икра, и снова у нас численное равенство на карте 3 в 3 а вот теперь с гибелью Кессона все становится плохо для э, твоей мечты. Все твои мечты, точнее, потому что точка А полностью потеряна. Сейчас на ней будет установлена бомба. И игра от ретейка Для игроков обороны, ну, позиционно может быть, конечно, выиграна. Ну, вот, например, если здесь получится минус. Ребятушки, я вижу донатики. Большое вам спасибо. я озвучу их чуть-чуть э, позже. Вот в следующем раунде прямо и озвучу. Эйфория минус Дефин Гидрамин и дерзкая с 8 хп. Как мы все выяснили, что это молодой человек. И вот, наконец-таки минус все-таки прилетает в этого самого дерзкого. И еще становится 9-2. Итак, донатик от совы 20 рублей. Ждите, ребятки. Сова, Равилька, Найс, Муська, Майк идут к вам. Вот так вот выражается Сова. И сейчас еще донатик от Якута. 300 рублей. Пенсионеры, давай ломай там все. Большое спасибо еще раз, ребята, вам за донаты. Очень-очень очень-очень круто, и, конечно же, Якут желает пенсионерам все поломать, но пока пенсионер ломает Сильвер. выях ах, к расстройству Якута. Наверняка присоединятся многие зрители данного матча. Ох ты, какая хорошая хаешка от Дефингидрамина Последним остается Эйфория, и Эйфория почему-то в данный момент находится в собственном респауне. Без бомбы. Ну, то есть бомба, разумеется, была сейчас выбита на точке Б, Как-то предстоит за ней сходить и попробовать выиграть раунд. Ну, опять-таки, конечно, ситуация 1 в 4 скорее не берущаяся. Но за годы комментирования Counter-Strike я уяснил, что даже 1 в 5 выигрывается достаточно часто. Так что тут уж я не буду никого списывать со счетов раньше времени. Эйфория имеет более чем достаточное количество шансов для победы. Но, к несчастью, Кессон думает немножечко иначе. Счет 10-2, All Your Dreams выигрывает уже 10-й матч-поинт в этой встрече. И это поистине достаточно много, так как для победы остается взять всего-то на 6. А между прочим, еще даже первая половина не закончилась. Вот такие вот пирожки. А, ну, экономика у атаки, кстати, отказалась присутствовать в этом матче, к несчастью. А, печальная история, потому что, собственно, с пистолетами выходить всегда... Ой-ой-ой, ну все, здесь... А нет, здесь не все. А нет, дамы и господа, раньше времени попытался похоронить я пенсионеров, однако The Best остается один против троих, и он находится на точке. Ну, как минимум. У него сейчас будет позиционная игра против трех оппонентов. Насколько бы они хорошо не стреляли, это не значит, что позиционный игрок атаки проиграет. Ну, вот здесь немножко не удается... Немножечко прям перестрелять красную икру, оставляет ему 22 хп и погибает от рук дефингендромина. Хотя попыточка была хорошая, но чертовски подвела стрельба вот в этот самый ответственный момент. Ведь если бы в тэшку сейчас залетел минус, то шансов, по-моему, было бы более чем достаточно для того, чтобы все-таки перестрелять а визави находящегося в тэшке. А, прошу прощения, в окне. Итак... Далее. Далее мы с вами видим, что девайсы наконец-то у пенсионеров появляются, но счет, тем не менее, по-прежнему оставляет желать лучшего. Ух ты бог, ты мой, дерзкая! Очень дерзкий минус, действительно. Ну, я уж так и не понял, как его там Степан, не Степан зовут, но хедшоты он дает классные, в общем, по барабану, как его зовут. Главное, красивые хедшоты. Минус от Сильвера, минус от Кессона. Ну и атака рассыпается так и никуда, по факту, не выйдет. Красная икра. Перестрелка во всю длину и... Не отпускает эйфорию, хотя тот с 9 хп уже, в общем-то, убежал. Но пуля, выпущенная через стенку, все-таки долетела туда, куда нужно. The best 74 хп и 1 в 3. Очень часто, кстати, я заметил, пенсионеры попадают в ситуацию 1 в 3. То есть, конечно, ребятам не стоило бы забывать о том, что размениваться нужно приблизительно хотя бы, как-то хотя бы в равных долях. И уж явно не 4 на двоих. То есть отдать четверых игроков, чтобы сделать два минуса, ну, согласитесь, малопрофитная ситуация. Ну, здесь The Best, конечно, слышал убегающего на восьмерку соперника, но соперник именно что, убежал на восьмерку. И все-таки был съеден товарищем The Best. Минус по Сильверу, а теперь один в два. Согласитесь, эта ситуация куда более интересна. Но навряд ли здесь, конечно, кто пропустит в точку. Вот что самое интересное здесь... Кесон просто банально по времени выиграет этот раунд, и у Зебеста, помимо всего прочего, еще и не прибавится ни сколько денег за данный раунд. Если он сейчас. Ох ты! А вот это просто комбо! Это комбо. Почему? Потому что теперь The Best остался и без девайса, и без денег. На последний раунд первой половины, дамы и господа. Вот что и ужасно, как раз таки. Ну что ж, 12-2, вот вам еще раз тап, как обычно на последнем раунде первой половины Посмотрите, ознакомьтесь, кому нужно, перемотайте потом назад в записи Смотрим, смотрим, снайперская винтовка у дерзкой снайперская винтовка у В 2 ВП решили сыграть в этот раз э, All Your Dreams И в принципе это в какой-то степени работает, да, вот дерзкая, причем даже еще и пришел пушить мидл И на восьмерке героически погиб, но фрагов успел сделать немало Эйфория и The Best. Блин, я не успеваю никого включить, но вот, наконец-то, нашел игроков атаки. Они у нас находятся на длине, и встречать их будет, кстати, Дефин Гидрамин. Но делать это со снайперской винтовкой в упоре, конечно, будет не очень удобно. Красная икра минус The Best. Ну, против двоих тут выйти, конечно, будет нереально. Тем более, еще и третий игрок заходит в спину, и Эйфория все-таки не попадает. К сожалению, 13-9, дорогие друзья. Счет, конечно, весьма и весьма ужасен, но с этим как-то надо справляться. Опачки! Одиум, а кто тут у нас? Здрасте, спасибо большое за 100 рублей от Одиума. Огромное от души большое-большое-большое спасибо. Одиум, как вы, дорогой мой друг? Вы очень далеко и надолго пропадаете постоянно. И Даниил Сергеев, большое спасибо за э, соточку. Здорово, да, здорово. Я не буду читать второе слово, но здорово. Мы все все поняли. Uh, ну что ж. Продолжаем матч, дорогие друзья, и матч поистине сегодня действительно выглядит весьма и весьма интересно и многообещающий. Я хочу верить в камбэк от пенсионеров, именно поэтому я и говорю, что он многообещающий. В противном случае, конечно, ничего здесь интересного не произойдет, увы и ах, к моему величайшему сожалению. Минус от Сильвера и проход на точку Б, стандартный раунд с раскидкой КТ-респауна и выходом из Т-шки плюс мидл. В общем, красиво сейчас, конечно, обставляют этот раунд All Your Dreams, при этом практически не понеся потери. Ну, по сути, погиб только лишь один Сильвер. И, естественно, удержать точку в ситуации 4 в 2. Ну, сложностей вообще с этим быть никаких не должно. Дефин Гидромин находит соперника на парапете. Но перестрелку с ним решил, кстати, не выигрывать. Ну и постарался, самое главное, конечно, не проиграть. 13 хп осталось. Сумасшедший все-таки убивает э, Дефин Гидромина. И, разумеется... Нет, не разумеется. <с> Кессон не перестреливает своего соперника в упор. Взрыв бомбы. Сумасшедший сейвит свой USP. И на этом раунд заканчивается. Или не сейвит USP. Нет, все-таки сейвит. 14-2, дорогие друзья. Два раунда остается взять команде All Your Dreams а, до победы в этом противостоянии. Штука, конечно, очень жуткая. Работаем к ним, Валерыч, дорогой. Соскучился по стримам. Да, что ж ты, блин, приходи почаще. Ну, я, конечно, понимаю, что скорее всего ты занят. ХЛТВ И... худ. Да, HELTV худ, абсолютно верно. А, ну что, надежда, все-таки умирает последней? Или пенсионеры умирают чуть-чуть раньше, чем эта самая надежда? Сумасшедший! Нет, к сожалению, не является защитником точки Б, как не хотелось бы. Не получается. Но один минус успел сделать. Хоть что-то. Вроде бы как уже не такая безвыходная ситуация. Хотя глядя на то, что сейчас произошло в Тэшке, становится ясно и уж точно понятно, что тут хорошего. Скорее всего, ничего не произойдет. Последний раунд остается взять для того... Чтобы стать победителями в этой встрече Получить заветные очки группового этапа Для дальнейшего выхода в плей-офф И все это я говорю о команде All Your Dreams а, Дерзкая Выстрел со скаута и попадание, к сожалению, зафиксировано не было Вот такая вот грусть, печаль и тоска Тебе бы на про-уровень комментируешь шикарно Зумер, большое спасибо С радостью бы, но кому я там нужен? Там своих талантов хватает Минус от кессона, дефингидромина и снова кессона, и 2 в 4 в очередной раз пенсионеры проигрывают все возможные размены, но эйфория... Один в три. Пора, наконец-то, выиграть хотя бы один клатч, и хоть какая-то надежда тогда появится. Но здесь куча гранат, и с ножами, с ножами просто зарезали, черт! Но ну это просто издевательство, дамы и господа. All your dreams становятся безоговорочными победителями в данном матче. И получают, как я уже ранее говорил, очки группового этапа, так важные для выхода из этой самой группы. Ну, а мы с вами...